В чем состоит решение, опять-таки, в мире, с точки зрения стандартов, которые есть, это обмен данными. То есть напрашивается вывод, что если у вас есть насосы, то, скорее всего, насосы есть и у ваших коллег или даже конкурентов. Поэтому, если вы в соответствии с каким-то общей идеологией и стандартом собираете данные, обмениваетесь, вы получите некую единую базу которые эти дефекты этих узлов компонентов на этих рудинских оборудованиях будут однотипные. Существует стандарт. Вот здесь как раз первый раз упоминается, наверное, стандарт ISO 1424. Кто-нибудь знает про этот стандарт? Не знал. Это именно стандарт обмена данными по надежности оборудования. У него ограничения есть, что для он только для нефтехимических и газодобывающих компаний, но сама структура текст стандарта она применима для любых компаний, мы его используем для химии, для транспорта, добычи там, угля, то есть это в принципе уникальный универсальный точнее, стандарт, который описывает принципы именно сбора данных по надежности. Это вот тема нашего вебинара. Его можно найти в интернете, он есть на русском языке. Здесь я просто открываю основные его понятия. Ну и пример там будет применение. Ну, сам стандарт этот описывает чуть меньше уровня, чем я вам показывал. Это уровень местонахождения, то есть до да, блок секция имеется в виду технологическая цепочка. И, соответственно, вниз это единица оборудования, сборная единица, узел и деталь. То есть такие четыре уровня иерархии, по сути, объектов Таир. Они, собственно, описаны в этом стандарте как элементы управления данными по надежности. Понятно, да? Соответственно, приложение к этому стандарту, ну, по сути, по, в тексте этого стандарта есть типовые классы оборудования, которые применяются в нефти, переработке, газодобыче. Соответственно, для этой отрасли есть даже рекомендации по структурированию данных именно на уровне отдельных классов. Но, опять-таки, на базе этого стандарта можно сделать. И мы делаем как бы отраслевые стандарты для любой там промышленности. Метология, переработка, энергетика. То есть, сам принцип здесь одинаковый.